Всем привет! Соскучились? Ну что, какие новости? Новости у меня такие. В предстоящую субботу сдаю экзамен. И достаточно сильно переживаю по этому поводу. Посмотрим, насколько время, которое я потратил в прошедшие неделе, окажется продуктивным или нет. Но пока расскажу, что было на прошлой неделе. На прошлой неделе было два ключевых события в моей подготовке. Первое — это я добавился и стал активно переписываться в Open Data Science, это Community Data Scientist русскоязычная в Slack. Е. И второе — я сходил в ШАТ. Значит, подробнее про Open Data Science. Open Data Science состоит где-то 12 тысяч человек в Slack, и это все... Дата-сайентисты или люди, которые с этим как-то связаны, в том числе люди, которые хотят поступать в ШАД, люди, которые занимаются программированием с uh, Data Science и, в общем, много-много разных классных и интересных людей. Uh, поскольку я всем прожужжал уши, что я собираюсь поступать в ШАД и заниматься Data Science, uh, нашелся хороший знакомый, который меня в эту группу пригласил, поскольку там все по приглашениям. Я добавился, написал в uh, канале про подготовку в ШАД «Что еще людей», но там пока что-то молчание было. А потом написал в, в канал Welcome и рассказал о себе. И там начался небольшой холибор. Когда я рассказал про Стэнфорд и что в Стэнфорд не пошел, сейчас собираюсь поступать. Кто-то говорил, что ой, правильно сделал, нафига ехать в Америку. Кто-то начал утверждать, что нет, наоборот, надо валить в Америку, ты что, все потерял. Кто-то говорил, зачем ты собирался брать кредит? Кто-то еще говорил, зачем ты вообще занимаешься этим, ты вообще менеджер. Ну, в общем, много всего полилось, и позитивного, и негативного, ну, и на все нужно было как-то реагировать. Я, конечно, немножко подустал сначала от этого, но потом оказалось, что это очень классно, и это очень многое может дать. А что мне это дало? Это мне дало четыре вещи. Во-первых, я познакомился с несколькими data scientists, с которыми очень классно пообщался, они смогли дать мне фидбэк по моей мотивации и рассказать, там, на что лучше рассчитывать в ШАДе, на что не стоит рассчитывать. Успел познакомиться еще с несколькими ребятами, которые тоже готовятся к ШАДу. Где-то 5 человек. Мы с ними встретились онлайн, порешали прошлые экзамены. Кроме того, мы даже успели разобрать новый экзамен, который был, получается, неделю назад. Кто-то там успел его прорешать и прислать, и мы по нему тоже уже успели подготовиться. И... Ко всему прочему, я там же познакомился с несколькими студентами ШАТа, кто сейчас учится или вот-вот закончили, и один из студентов согласился сводить меня в шата показать, как там все, что устроено. И я с радостью пошел. Теперь, как сходил ШАТО? ШАТО сходил очень интересно, поскольку смог проникнуться атмосферой, которая там стоит. Атмосфера такая, напоминающая аспирантуру в Америке. Много молодых ребят, и девушек, кстати, достаточно много, которые сидят, ботают э, разные задачи по математике и по программированию. Видно, что соображают очень круто, поскольку мы с ними, с несколькими обсудили парочку задач, они здорово мне рассказали, как решать. Э, и очень круто рассказали, какие интересные курсы есть, какие не очень, на что стоит ходить, на что не стоит, поэтому теперь я подкован. И когда буду пойду на интервью, и самое главное, если потом пройду, буду выбирать, на чем учиться... Я уже знаю, что выбирать, об этом расскажу чуть позже, наверное, уже после экзамена. И, наверное, единственное, что не понравилось Шаде, то, что в самом помещении очень мало места. Ребятам приходится сидеть в коридорах, где-то там на пуфиках, и тяжело обсуждать что-то в группе. Но остальное, конечно, очень круто, мне понравилось, и это скорее подкрепило мое желание идти учиться в Шад. Что из этого, какой вывод я смог из этого сделать касательно в целом подготовки к какой-то цели? Есть смысл рассказывать о своих э, целях, о том, что собираешься делать другим людям. Даже если получишь какую-то критику, выдержишь эту критику и сможешь потом получить кучу интересных идей, с помощью которых можешь дальше двигаться к своей цели, и кучу интересных людей, которым такая же цель и интересна. Поэтому очень стоит быть открытым, что я очень рекомендую. На следующей неделе экзамен. Я вам расскажу, как он пройдет. А пока до связи. Пойду ботать.